Привет, с вами Анастасия Мадеира, канал Секреты роскошных волос. Сегодня мы рассмотрим с вами топ-5 способов выпрямить волосы. Вы, наверное, сейчас скажете, она вообще в своем уме встала тут со своими кудрями рассказывать о том, как выпрямлять волосы. С кудрами волосами, хотят их выпрямлять, с прямыми, хотят их завивать. Вот я... Реально почти 10 лет своей жизни все время постоянно выпрямляла волосы, постоянно, потому что считала, что кудри, вот эти самые, которые сейчас вы видите, это просто ужас, зачем же мне вот так вот не повезло, почему же, почему, задавала себе этот вопрос, а потом... Мне стукнуло много-много лет, и я решила просто перестать заморачиваться и больше не выпрямляла волосы, поэтому сейчас вы видите их такими кудрявыми. Но! И именно поэтому я хочу это видео с вами... И именно поэтому видео о топ-5 способах выпрямления волос я буду рассказывать с кудряшками, чтобы каждая девочка, которая хочет выпрямлять волосы, задалась вопросом, может быть, не стоит. Долгие годы, начиная с того момента, когда первый раз увидела этот, этот замечательный инструмент, меня он захватил, я, естественно, имею в виду вот эти замечательные горячие щипцы именно благодаря этим горячим щипцам 10 лет я портила себе волосы, выпрямляя постоянно, постоянно, каждый день, каждый день я пользовалась этой историей. Ну, кстати, благодаря тому, что пользовалась также защиты, это обязательное условие, волосы не испортились, да, то есть сегодня мы смотрим на них и думаем, ничего себе, 10 лет почти каждый день можно пользоваться утюгом. Ну, по сути, если вы покупаете хороший утюжок, то да, в этом нет ничего страшного. Минусы выпрямления утюжком это, ну, краткосрочность. Иногда у меня бывало, что я выпрямляю выпрямлю волосы, пойду, выйду на нашу замечательную питерскую погоду и, извините меня, через секунду уже там от этого выпрямления ничего не осталось. Вот так вот примерно это все выглядело. Посмотрите и, и напишите в комментариях, как мне лучше гудрявый или вот такой. Даже если скажете прямыми волосами, я уже настолько проработала свою самооценку, что это мне не помешает. Так что пишите правду, как вы считаете. Второй самый популярный способ – это выпрямление волос. Кератином, то есть кератиновое выпрямление волос. Эта услуга предоставляется мастерами в салонах красоты. Не знаю, благодаря чему, что меня удержало, но я так ни разу и не сделала кератиновое выпрямление. Хотя мои подруги делали, многие были в восторге. Поэтому, если у вас прям такая, такое желание ходить все время с прямыми, э, такими блестящими, красивыми волосами в какой-то период, то вы можете воспользоваться этой услугой. В целом, на сегодняшний день она уже стала достаточно безопасной. Самое главное, что эта услуга оказывается выравнивающий, долгосрочный эффект. То есть в этом его плюс по отношению к утюгу, например. Хотя, опять же, я знаю многих девочек, которые выпрямляют волосы а, кератином, а затем еще дополнительно пользуются утюгами. То есть ну, не хватает вот этой первой примота, она потом спадает, особенно если у вас кудря... кудряются волосы, то как только волосы будут отрастать, здесь будет такая пушнинка, да, а снизу более плотные, тяжелые волосы. И, соответственно, это будет выглядеть очень странно. Поэтому вам как минимум на корне придется использовать все равно утюг. Многие спрашивают, как долго держится кератин. Но в среднем от 3 до 5 месяцев у вас будут прямые волосы. Опять же, зависит от роста ваших волос. Но большинство людей, к сожалению, волосы растут не быстро. Поэтому посмотрите вот это видео, чтобы знать, как ускорить рост волос. У меня уже э, и там огромное количество просмотров и куча советов. Заходите, смотрите. Но если вы будете упрямлять волосы кератином, тогда не смотрите это видео. Вам не нужно, не нужно быстро оттащивать волосы, а то разоритесь на кератин. Если вы сделаете себе каротиновое выпрямление волос, обязательно используйте шампуни и кондиционеры без сульфатов. Это поможет сохранить вам этот эффект на долгое время. Чем будете бережнее относиться к волосам, использовать подобные шампуни, тем дольше будет у вас результат. Итак, плавно мы с вами переходим к третьему способу выпрямить волосы. Это, извините меня, желатиновое выпрямление волос. с Желатином в домашних условиях многие девочки выпрямляют волосы. Опять же, я этот способ использовала, у меня ничего не выпрямилось, но в интернете мы видим примерно вот такие картинки. То есть я один раз это попробовала, и волосы у меня были такие, знаете, после мытья, на грани между добром и злом, все равно кудрявые, не такие, конечно, как сейчас, такой немножко, не такой завиток, да, сильный, но, тем не менее, все равно он был. Если вы захотите попробовать, ну, может, у вас получится, у меня просто тоже своеобразные волосы, они такие толстые, их много, может быть, на ваших волосах получится по-другому, тем более, что вреда от этой процедуры абсолютно никакого нет, попробуйте, для этого вам понадобится. Берете желатин, смешиваете его сначала, согласно той инструкции, которая будет написана на пакетике. Потом всю эту субстанцию заливаете в маску для волос, добавляете туда еще масло для волос. После этого даете все эти субстанции остыть, моете волосы шампунем очищающим, даете высохнуть естественным образом, затем равномерно распределяете желатин по своим волосам, закрываете волосы пакетом и оставляете на 40 минут. Дальше промываете водой без шампуня, все и смотрите на результат, когда волосы высохнут. Напишите о своем результате в комментариях. Ну, еще один метод выровнять волосы, это, конечно же, фен и браш. Преклассный способ выпрямления волос, причем он, по заявлениям самих специалистов, не такой вредный, как, например, утюг. То есть, когда мы сушим волосы феном, используем вот эту расческу, расческу круглую брашинг, то у нас абсолютно по-другому. Волосы это воспринимают, они разглаживаются, чешуйки становятся такими блестящими, эффект, конечно, от такой укладки замечательный. Если вы хотите научиться делать классные укладки в домашних условиях самостоятельно укладывать волосы на браш, делать голливудский объем, а также на плойку завивать красивые кудри, то для вас вот там есть интересный продукт от нашей академии Hair Code. Заходите, изучайте, очень интересный курс на сегодняшний день по супер выгодной цене, как в домашних условиях сделать очень классные укладки. Я, честно вам скажу, на научилась выпрямлять волосы только благодаря тому, что мы записывали этот курс, и там вот э, мне правильно показали, как держать руку, как держать фен, как надо все это проворачивать, там, да, для того, чтобы получать красивые, действительно интересный уклад. Когда-то я попробовала, и у меня не получилось вообще ничего самостоятельно, и я опять же вернулась к утюгу, поэтому я надеюсь, что вам тоже эта инструкция поможет, берите, приобретайте, стоит копейки, но вот реально очень классные укладки получаются. Ну и последний вид, его обозначен так, чтобы никогда его не использовать, называется он химическое выпрямление волос. Вот знаете, многие наши мамы делали когда-то химические завивки, так вот есть та же самая процедура, ну назовем ее химическая развивка, <laughs> когда волосы выпрямляют химическими способами, разными там формальдегидами и всем вот этим вот ужасным, сейчас я прям прочитаю, гидроксид гуанидина, гидроксид натрия, э, тиоглик аммония, сульфит. Ну, понимаете, то есть для того, чтобы волосы стали прямые, их нужно напитать, да, то есть чешуйки. Вот сейчас они у меня пористые, поэтому кудрявые. Если мы эти кудряшки с вами запечатаем каким-то средством, естественно, волосы станут тяжелее, будут прямыми. И вот такими историями вам предлагают эти волосы запечатывать. Я как бы не готова была бы свои волосы отдать под вот эту химию. И на самом деле огромное количество Плохих отзывов есть вот на, ту старую, на тот старый метод химического выпрямления. Почему я включил его в этот список, просто чтобы вы знали, что его делать не надо. Так, я надеюсь, за это время, пока вы смотрели на способы о том, как сделать волосы прямыми, вам не захотелось больше этого делать. Вы подумали, блин, какие классные кудряшки у нее, как сделать такие кудряшки? Давайте в следующих видео на этом канале я расскажу лучше, как сделать такие кудряшки. И вопрос с выпрямлением, он останется где-то там. Хотя на самом деле я ничего не вижу плохого в том, что чтобы когда-то ходить с кудрями, когда-то ходить с прямыми волосами. ситуации бывают разные. девушки должны быть разные, поэтому я за разнообразие во всем. Свои топы способов я вам рассказала, рассказала, что делать не нужно. Так что пишите свои комментарии, пожалуйста, под этим видео. А мы с вами встретимся в новых видео на канале Секрет Роскошенных Волос. До встречи!